Полуфинал с Германией. Именно здесь, на этом стадионе, бразильцы сыграли. Сегодня у них другой великий матч. И даже это варианту который FIFA поддерживает в пользу бразильцев. Конечно же, можно вспомнить феноменальные матчи, заставившиеся дрогаться весь мир. Например, в 90-м году, когда Марадона и Каниджа одной комбинации обыграли Бразилию, считавшуюся фаворитом. Ну и сегодня для аргентинцев, помимо... При... Месси вернулся. И вообще, по сравнению с последней игрой, у Аргентины только три... 3... Часто идут мячи к нему, а потом уже он раздает. Поэтому не... ...да, мяч выбил Аргентина пока в атаке. И вот как раз... что попадать на пятое место, но тем более на шестое, которое вообще оставит тебя без чемпионата мира. Потеря у аргентинцев. Хороший какой прорыв по флангу и подача. И здесь преимущество у сборной Бразилии численное сразу втроем. Бежали на этот мяч. Что будет меняться с возвращением Месси? Он сказал, ну а у него вообще не будет никакого задания. Вот прямо так, открытым текстом. Вот да? мы это и видим, да. Леонель Месси сейчас с мячом там, где ему заблагорассудится. Ну, то... Очень внимательно. 30 метров, тем не менее, можно бить прямым ударом, что и делает Месси. Но попадает в центр, но здесь маскирана Месси опять Месси перебросил. теперь уже грудью через соперника, вот в такой воздушный футбол он играет и первое предупреждение. ну не очень хорошо, на самом деле было видно на с мячом бразильцы. вот это уже Неймар проскакивает маскирана своего партнера Специально для этого он его и в самолет посадил, чтобы попытаться потом посадить на газон. Но маскираны, конечно, не уступит. Шутки шутками, а мимо пройти Хавьера очень сложно. Тем более, что помогает ему один из самых цепких в мире, на мой взгляд, опорных полузащитников. Капитан Ла... Неймар. После того, как он... Ну, наверное, с особым интересом сегодня ждали, потому что ну, да, они должны выяснить, кто лучше, да, правильно? Бразилия с Аргентиной. Ну а матч о том стоит напомнить. Ответный мяч на счету Лука Лимо. Ну, кстати, туда переберется. Кстати, не обращайте внимания, что мы по-разному играла. С матча с Германией ужасного. Вот Неймар. Ее идет в центр. Два партнера дальше, дальше, дальше держатся. вместе, Ну и Фернандини нарушает правила. Второй раз за 15 минут на одном и том же сопернике. Разумеется, я согласен с чилийским арбитром, не так грубо, как проиграет. Да, между ними останется два очка. А у Бразилии очень сл слабые матчи тоже были в этом отборочном цикле. И не самая прочная оборона, чего они вот так играют с тремя. Кстати, тот матч, которым я упомянул, сейчас мы его тоже вспомним. Параллельно в начале. Второго тайма счет стал 2-2. И после этого у Уругвая такое ощущение было больше моментов, чем у Бразилии. Ну, это спорно, кто какие моменты считают голевыми или нет. Но в гостях у Ругвая играл очень смело. А сейчас бразильцы в атаке. Да, не Нет, не пройдет. Это передача на Габриэла, Филиппа Каутинио. Вот не хватает ему Фермины, по-моему, рядом. Но разбираться в футболе было сложно. Очень мелкие фигурки... Иногда сероватая картинка. Отличаем от других. Вот он с мячом. Передача назад. И отсюда удар. Блестящий какой удар. Алисон справляется. И Демаре пытался переправить мяч в ворота. Удар Лукаса Билли. Билья бил, бьет и будет бить. Ну да, почему нет? Он Меню таких я. голов в немало забил. И там, кстати, он и стандарты бьет, но здесь просто это, этого нельзя делать. Хотя, мне кажется, что он это... Аутсайдер э, лидерской группы подчеркивает, без Месси Аргентине сейчас сложно. Ну, с Месси тоже сложно, и ему сложно. Главное, ему сложно было вот, принять это решение вернуться. Но вот как раз это и... Ставят ему в упрек, что он может играть только в одной команде, а именно в Барселоне. Нет, ну что, что? значит можно? завершились? Ну, давай тогда так. Безголов, вот, да? А -а я пчус, собственно, с чего я начал. Тогда давайте посмотрим атаку Бразилии. Просто я хотел статистические данные брести. Привестя... Да. Гол! Боже ты мой, Филиппе и Коутиньо! Брависсимо в девятку попадает. Где он был, эти предыдущие 20 минут? Ну, абсолютно пока работает клан Тита, да, Бразилия как в, как в засаде сидела все это время, полтайма И посмотрите, вот, вот был угловой, там заработанный, здесь здорово Сабалета неправ, Маскирано опаздывает, и даже Димарея прилетел с левого фланга атаки, чтобы попытаться закрыть эту зону Неудачно сыграли и Атаменди, да вообще все четыре лучших аргентинских на сегодня игрока этой зоны Два опорных и два центральных защитника. Они должны там ставить заслон, барьера. Его нет. Ну, вот смотри, просто усыпили их бразильцы. Вот реально усыпили, потому что ни разу не было такой скорости в их атаке. Мы не видели пока из тех малочисленных атак. И свою, да, он начинал матч справа, но это, в принципе нормально. Нера и на свободное место делает отличный пас в сторону штрафной. пользу атаки надо считать. А вот сейчас мяч попал. Месси. Что? И нет офсайда. Один в один обыграет. Это Катеначо. Это по сзади наскочил, и мяч отобрал. Ну что, штрафной. 37-я минута матча Бразилия-Аргентина. Сборочная игра к мира в России. Проигрывают аргентинцы. Месси. Штрафной удар. Опять стенка, Рука. Здесь Неймар. Вот теперь он на своей привычной старой позиции. Габриэл чуть отстал Неймар сам проскакивает. Ближний угол бьет. Нет. Это было очень красиво. Всех обманул Неймар. Сначала купился защитник, что будет уже прострел и не успел на новый рывок Неймара вот здесь. Еще по да, а... мешает ему Эммануэль Мас. Еще понятно, кто кого то страховал. Ну и в конце концов бил ближний угол. Менять Тита. Ну придется уже за полтора года. Но ну, я не говорю про травмы, да. Но. И... Не в пользу Неймара, а в пользу сборной Бразилии. И вывел ее ну, и, у, навык и для других. Постоянная игра. И в частности вот Фернит в предыдущем туре. Забивать друг друга, раздавая. И блокпост здесь невероятной плотности. Защитники пошли в атаку. Передача на Игуаида. Скидка вне игры. Вне игры Месси можно уже не бить. было ну, был офсайд. Обнимались. Вот на это можно добавить на самом деле. Еще одна атака и свободная зона в штрафной. Выход 1 на 1. Удар 2-0. Неймар 2-0. 2-0. Бразилия-Аргентина. Вот так аргентинцы опять заснули. Как перед голом Филиппа Каутиньо. И Неймар просто растязал. Кстати, вместе с Каутиньо растерзал эту оборону. Пас. Ну и выход. Каутиньо справа. Неймар слева. Каждый из них готов принять мяч. Габриэл Жезус делает голевую передачу. И это вынос. Пока да, то, что Бразилия забила два из двух, Они в штрафной-то больше не были. Но Ренату Аугусто пробил, но мы говорили, там такая корявая атака получилась, совершенно не обязательно там вот, вообще мог быть удар. А вот эти два момента, и они втроем прошли пятерых очень легко и непринужденно. Ну то, Вот удивительно, как оборона в Аргентина играет. Как-то странно, они в четвером все были в одной линии. При этом оба соперника возможных, да, адресата для Аргентины тяжелейшая задача. Она может опуститься за пределы зоны попадания на чемпионат мира после этого матча. Перерыв. В разные времена, разные поколения были прекрасные команды. Но вот на 99-м году существования этого турнира они впервые победили. И Кубок Столетия выиграли именно они, как действующие чемпионы. Это это вот Эдгар Дубаус был на экранах, главный тренер Аргентины. Сабалета Николас Атаменди и э, Кунагуэра. атака бразильцев левым флангом. Неймар прострял, удар сходу и мог забить Габриэл Жизус. Пятый мяч в своем пятом матче за сборную. И третий мяч в трех моментах Бразилии в этой игре, но не забил. Еще одна команда из Манчестера представлена вратарем. Сегодня, если так призадуматься, то состав Аргентины, скажем так, более и играет очень достойно, надо сказать. Ну и полагающие держат умея в ряд в центр закрутить мяч. Аргентины, скажем так, более звездный, но это им сегодня не помогает. И принципы игры взял. Вообще в Аргентине довольно дисциплина. Да, уже видно, ну, да, причем Атаменди от был отыгран уже, и откуда прибежал балет и непонятно, но это именно Нован, да, который номинально крайний защитник, вывел мяч из ворота. Ну, первая карточка теперь аргентинскому игроку, и... Э... Фонес вынужден был фалить, уже мимо него проскакивал Неймар, да, игра. но столько было стыков, столько было руганий, столько некрасивых, Эпизодов. Сейчас штрафной Дани Алвес. Удар. Вот этот штрафной, я понимаю. Кстати, первый, да, итогой раз мячом. Месси. Передача на, прав... на левый фланг. Удар поворотом в ближний угол, но не попадает Ангель Мария. Между линиями это позволяет бразильцам. Дойти почти до штрафной. А теперь Марсело подает в штрафную. А дальше что? А дальше 3-0. 3-0, по линию, который 2 минуты назад не попал в пустые ворота, попадает в полные. Да, и разгром. Как будто специально для него разыграли, но ну, атакуют, и забьешь. Давай, давай! да? Ну, попробуй еще вот так. А вот это попробуй. Да. Очень красиво все сделали. Не везет Серхио Ромеро, потому что мяч попадает. В защитника и рикошетом мимо вратаря проскакивает Но что здесь творилось с Мануэлем Масом? Фунес Мори, вообще издевательство какое-то Кстати, мы говорили Это борьба не на жизнь, а на Ну да, а момент, где по линию в пустые ворота не забил Это было однозначно Антина в гостях И проиграть Перу дома Вот эта сборная Парагвая. она вообще удивляет весь цикл Она должна, кстати, была обыгрывать Бразилию Вела 2-0 уверенно да, и отдали сами концовку. И пропустили в сегодняшний... Я еще не буду говорить победа, потому что рано, да? Неймар... Нет, не забьет. Ну, еле-еле, еле-еле отбились против Неймара, потому что казалось, что вот он уже выходит... Но не дает это результата. Вот перех... Попал Месси в ближний угол, но не так сильно... Чтобы Алисону вообще какие-то какие неприятности достать. Да, и Алисон тут же начинает атаку своей команды. Если здесь догонит мяч, догоняет. Это кто это? Каутиньо? Нет, вот Каутиньо. Вот Каутиньо. Там же... А, же... 3-0 Бразилия-Аргентина. 3-0. Да, поверить в это было сложно, потому что бразильцам как бы не очень не нужно тяжелейшие грани. Я сказал, ну, простая фраза, вопрос жизни и смерти. Вы знаете, для целого поколения отсутствие на чемпионате мира, это может быть сродни маленькой смерти. Для поколения игроков сборной Аргентины или Бразилии. Но о Бразилии сейчас речь не идет. В южноамериканской зоне раньше были три группы, как правило. А с 90-х годов стали играть два круга все 10 сборных, ну или 9, если кто-то из них, будущий хозяин. А... Тиров в современном футболе. сейчас, что он делает, зачем? Ну, сделал передачу на месте, но полную свободу. Но в Ливерпуле она немножко ограничена. Сволучив мяч от Марселла, идет на штрафную. Раскачивает соперников. Подача! Успел здесь. Ну, и Роберто Фермино, вы видели, появился уже. Задействовали бразильцы Неймар. Попытался поле. Неймар пяткой пасует на ход по улине, Ответная передача. Неймар. Пауза. Обвел вратаря. Кончилось поле. Не решил в какой-то момент. Месси играет голову Тому, кто умеет э, творить, э, вот эту вот на Олес с третьей минуты не приветствуется. За Фермина он такой. Стой, стой! была на последнем месте. Еще одна карточка должна быть, по идее. Лукас Билья. Откровенен был. Ну они там тоже свое бьются, я про Венесуэлу, с Боливией, да, последним никому не хочется, Я не считаю, что вот приедет Месси, три матча он пропустил, а вот он приедет сюда, Бразилия. Неймар, передача! Подпрыгнул Дуглас. Аргентин, так где она? Да-да, это совершенно верно, и ну, вот он что-то сделать может, да, вот он дошел, правой ногой ему тяжело. Пустили его только в правую зону. Грамотно, кстати, бразильские защитники. Красивый проход. С другой слабее. Все. Трено. Да, немножко стыдно за сегодняшнюю Аргентину, но роскошнейшие мячи забила Бразилия. Вот так очередное классико Южноамериканской закончилось. Тепло обнимаются Месси. И Дани Алвес. Поздравляют Неймара. Он даже немножко сокрушен тем, как. Соперник сегодня выглядел, но сам сыграл блестящий и забил мяч, помимо него отличились.